Сегодня порядка 88% людей изучают физику в школах. Первые позиции рейтинга журнала Forbes занимают люди, получившие техническое образование. Спрос на специалистов технического профиля постоянно растет. Основа технического профиля ⁇ физика. Так что же изучает физика? Движение взаимодействия физических тел. Движение взаимодействия частиц на молекулярном уровне. Электрический ток и магнитные свойства веществ. Поведение световых лучей при попадании из одной среды в другую. Мир физики интересен и разнообразен. И вместе с нами вы это увидите.